Понад белым пухом вишню, Быцем синий огонек. Бьется, уедется, шпарки легкие, Синякрылый мотылек. На все по ветра В струнах солнца золотых. Йон дрыжачими крылами Звонить ледзве чутно у них. И льется хвалей песня, Тихий, ясный гимн в ясне. Теня сердца напевая, Напевая его мне, Теня ветер ⁇ это звонки у тонких зелках шепотить, А бумо сухие, высокие, раки чарот шумить. Не понят того николи, Не разведать, Не спазнать, Не дают мне думать зыки, Что летять, дрыжать, звенять. Песня вьется и льется На раздольный, вольный свет. А ли кто я ее почуя? Может только сам поэт? Я хотел бы споткаться с вами на улице У тихую синюю ночь И сказать Бачите гэтые буйные зорки Ясные зорки Геркулеса До их летить наше солнце И не осеться за солнцем земля Кто мы такие? Только подорожные Попутники сорот небес на что ж на земли сварки и ватки? Боли горыч, коли усе мы разом лятим дозор. Каб любить Беларусь нашу милую, Треба у розных краях побывать, Зразумеешь, тады, чаму звыраю, Жураули на поле селять. Что им ты я, погоды поудневые я, Что им зелень платана уйхай я и озерный на выкрай Ты поклич меня позови там заблудимся у хмельных травах Починается все с любви навод вот самая простое ява и тогда душой не крыви на дорозе житья широкой Починается все с любви, первый поспех и первые кроки. Проручаются соловьи, изменяются краевиды. Починается все с любви, ненависть и агида. Ты поклич меня, позови, сто дорог за моими плячима. Починается все с любви, а иначе и жить немахчима. На Беларуси Бог живе. Так же мой простый народ, Тую правду стержая роса в траве И от вечный зор каравод. Тую правду ствержая упартость хваль И проткал заповед, И мовы золотая сталь, И наших дум сусвет, свет. Тую правду ствержая все знову и знову Всем лесом, не хай спохволя, у хмарах дубов, у веселках огнем, Купальская наша земля. Это край раскрытых душ и дверей. Это край твой дом и собор. У нас двадцать с лишним тысяч рек, одиннадцать тысяч озер. И тая память живе не у церкви, а у кожной живе голове. На Беларуси Бог живе. И хай себе живе. скажу вам, добро быть колосом, а лишь счастливый той, кому дати быть Васильком. Во на что колосы, няма Васильков. Максим Богданович, а покрыв. Люблю я и прихожую, как мара, как дух лясный я казачная здань, Шкадую, что могу ей дать так мало, Вся одно жить отдать. Хоть ведаю я меня не, не любить, Хоть ведаю я, на меня не, не любить. Бось так, светло, вечерняй, зорки ясной, нас вабить. У небесной синяве, жить на земле мне хороша и счастна. Бо и я на... Хоть ведаю я, на меня не любить. Хоть ведаю я, на меня не любить. Люблю я ее пригожую, як мара. Субтитры